Так, подъем. Я не спал, я проснулся, я не спал всю ночь. Почему? Не хотел. Зато хочу еды. Пошли, я не хочу кушать. У меня есть сегодня. Везет. Так пошли. Привет. Привет. Привет. Ким, что с тобой? Ну ладно, а чё с твоей прической? Почему у тебя какая-то... Как... Buscar... Почему у тебя... В... Mm -hmm. cerc... ну, Я покрасил другой цвет. Деньги, Деньги... Так, сегодня мы идем. важную, важную, важную вещь. Так, ключ у меня, Все, погнали. Адриан, а. я недавно в город выезжал, я все вещи там оставил свои. Ничего страшного. Так, за мной. Или за нами толпа людей. Да пусть идет. Я же сказал, идем с нами. Что? Это вход запрещен. воспрещен. Ты балбес? Идем вход. Заходим. У меня тоже мой любимые вещи, любимый чемоданчик. Так, заходим белькой. и вот так. Ищем а, вот а эту ты? могилу. Оп. Эм... И должен Почки, открыться проход. Ну вот, вот что-то открылось. Погнали. Мы это нашли ну, с Олегом. Я да вы... пофиг лазить. Идем, идем. Кофе, перепрыгивайте. О, боже, бежим, бежим, бежим. Не трогайте том, стены. Крысы. Так, так, так, мы в ловушке. Сейчас будут крысы падать. Давайте, давайте. У вас оружие есть, давайте. Вы что, оружие с тобой не берете? Они больше прорываются. Водами, крысами. Быстрей. Ой-ой-ой, все сыпется быстрей ай-яй-яй. Их все больше я заметил. Я пытаюсь посмотреть печки. Давай, я, я это здесь все ребята знаю, чем. здесь все сыпется. Я мы не выберемся и ломать мы ничего не можем. Ладно. Ищите а ну, выход да, сюда. Ну, можно найти. подсказка на табличке. Вы все да. умрете. Да нет, там на табличке написано Ребят, вы все умрете. Ищите какие-нибудь кнопки. Может, тут кнопки есть? Да. Тут много разных. Переходов. Кнопки, какие-то места, дырки. Да. Я не хочу быть казаться странным. Ну, мы, короче, подошли. Ты что-то нажал, мне же... Ребята, вот там дверь да. открылась? Нет. А, а, да, да, да. Заходите быстрее. Так, так можно же сделать, было легче. У меня откуда-то выпал... Давайте, идите. Нет, нет ребята. У меня есть идея, как открыть. Ага. Дойдите. Ребята. Я понял, что надо делать. Так, здесь паркур лишь стоит. А правильную да. кнопку можно? Я уже нажал на одну да? кнопку, я а сюда поставим А как открытивировать паркур? А, а, а как? А Я да начну паркур пар пар с О. кнопкой. Кнопку а нашл нахуй. -кноп. Да ты идите. Так, как тут прокурить? Я ненавижу так. тебя. Дадите мне забрать. О. Так вот сюда вот куда-то отсюда миллионы <смех> жив ⁇ в гармонии ребят в этом может там что то пройдет да нашёл, вот с другой стороны еще кнопка с другой стороны там кнопка. кнопка еще одна ничего не работает там не работают адриан. эти кнопки так тут дверь есть алло леша там их две адриан давай Две дожди в дай. стене, одна не смотрит, да, А, понял, блин. Смотри. Сейчас я нажму. Боже, Эври. Every... Так, чтобы... что получится. Что, что-то активировалось? Если боже, я тебе кот. И получил маски, не лез. Быстрей! Забегаем! Ой! Куда? О. Это о, еще... о, так, это же? пусть Олег решает. Он самый умный. Он сам да? такой, так, здесь. сюда. Стоп. Так, так здесь, сюда, да. и вот так. Это как Может, сюда? Стоп. Надо вот сюда вот этот блок поставить. Подожди, стой. Надо а, да, вот так и вот так. Так, все правильно. А теперь мы снова это притягиваем. Нет, вот вот так вот. Вот, это, это, это, вот так так. Да. Стой, балбесы, не нажимай. Так, здесь так, здесь вот так, здесь так, да. потом здесь этого. так, вот сюда. здесь смотрите этого. здесь надо тут и вот так. О, потом мы здесь так, вот так, так, потом мы вот это вот так, да, сюда, вот так, вот так. Вот так. Да, и и да. вот так. Вот так. Да. Так. Это... Конечно. Да. А, вс. Вс, дверь открыла. Аккуратно. Открой Аккуратно. Нет, нет. Выпустите меня отсюда. Я нет. Паркур. Так. Я не люблю Хорошо, а, что мы можем ставить. Так. А чё, так можно? Покал. Нет. Давай Выбирайся. Давай, выбирайся. Для чего я там блоки ставлю, придурок? Спасибо. Сидайте, я попробую. Ладно, вы толкайте. Вы люди. Ой. Блин, теперь горячо. Нет, я не допрыгну. Ой, давай, не яблочко, яблочко. Можем. Так, проходим. Так, здесь так, здесь Там так, вот так вот так, медленно, медленно вот так вот так, вот так вот так вот так. Помогите. Давайте, давайте так? не полкаться. просто так? Все так? Так. А люди? Так. Это лава. Так? Пайклава, она, нас бы уже убили. Так, тут у меня какая-то кнопка. Она что-то делает? Помоги. Помоги. Здесь... Так, что делает эта кнопка? Она как вода, но только... она только... Горячая. Что ты сделал? Зачем ты меня толкнул? Какие вы видите мои блоки, блин? Блин, меня толкнули. Неужели. Она как горящая вода. Да. Ай! Хватит! И свезды воды. Блин, меня столкнул Люка. Тут то попал. Да, я не могу. Я даже... не, не понял. А -а -а. Привет, Люка. Ай, не получится. А Ай, Давай, я... Финдош. А, ты так прошел. Так. Не Нет. Нет. Да С... я переплыкиваю, это невозможно. Нет. Нет! Я случайно упал. Лежит твой любимый паркур. Я люблю паркур больше, чем люблю паркур за.. Быстрее, быстрей, свой... быстрее. быстрее. Люблю и и филикс. пожалуйста сюда в водички. я устал гореть я прошел паркурную я застрял в какой-то сильнее найс упал куда-то может там какие-то кнопки есть не знаю посмотри Дим, еще раз ты не да я тебя в этой воде утоплю что я сделал кнопка делает давай я держу Она... Всё, спасибо. За, не нервничайте, а то еще здесь телет и прости давай, проходи все, короче, я не могу нерв. нерв, нерв. в меня все лица да, да, ты, ты... ты... Да, ты прошел а... а... нас не жду <гас> а... вперед, помоги а... мне, чем а Нервы. Я оставлю. А я слышал слова а. Я подумаю. Тут выход. Давайте я вас жду. Тут давай, выход. Жди нас жду, жду. Я тут стою. О, давай, давай. Я убью тут. этот паркур. Тут. тут это есть. А я провалился. Э -э -э. И тут Ждём Здесь людей. Стойте, ну да Да-да-да. Там какой-то переход. Но, кстати, сюда же Кошарчик туда пошел и что-то куда-то исчез. Да он там, помогите, я его слышу орёт. Провалился! Помогите! Ой, упал. как Минус. Давайте, помогите, проходите. провалился! Я упал! Тут человек на... как-то сюда На Мне как ждать? Да, я уже выбраться хочу. А! а, а тихо! Тихо, нет! Тихо-тихо-тихо. Не сделал. спасай. Я сейчас а спасу, ждите здесь. А вы я пытались стены платить? Какие стены. Вот вам сейчас покушать, мы этом... скоро придем. Я сейчас опять Пойдемте обратно. У меня есть чиховую. идея. Как-то вот ну, зацепиться, ну как-то же должен быть здесь зацеп? Нет Ой, зацепа. зацепа. А? Как ты это открываешь? У меня вопрос к тебе. Я Бобрыгунчик. Привет, проходи. А что? Суперстенны <смех> <Что -то... смех> <Мы> не знали. Почему <смех> меня? меня не предупредили? Ну ты, если болван. Толкать. <смех> да, <утром>. Смотри. <смех> здесь нету. Подождите, <смех> мы скоро вас спасем. Хорошо, За... <смех> бы. <смех> да, не <я> трён <брен> батон. <смех> <Люка>. Да. Всё. <смех> <смех> И... И у нас пропал эффект. Давай, ломаем, скинем блоки. <связь> Давай, ломай, ломай. О, теперь можно ломать Вот. это воссоздание вопрос. Маник, как это? Почему тут Нуру? Надо... Нуру? Ловите, ну ребят. Она Придите пропала. ставьте как Значит, кто-то из нас бражник. Кто-то из нас бражник. Кто-нибудь? О, туда ходит. А, я так я даже нет Ребята, <свят> давайте, мы вам кидаем. Да, да, <свят> <Это стали>. Ребята, <свят> эй, помоги <свят> нам! Кто там остался-то? Помогите! Скидывайте нам. Все прыгаем. Стоп! Вот не прыгайте! На, на счет три прыгаем. Остальные ставят блоки у кого есть? Раз, два, три. Ставим я блоки. Зря. Я забыл про него, понимаете? А, а нам ты чё предлагаешь? Раз, а, что предлагаешь? У меня есть тоже план. А с меня снялся браслет, у кого-то сейчас браслет на Джесси. Куки вроде бы. Было. Взлетите кто-нибудь. Да не... Кто-то из вас может летать. Раз, два, три. Стой, у меня есть идея. Раз, раз, три. Два, три. Я вз Алё, балбисы. Раз, Ребята, два, я лечу раз, к вам. Привет! Прыгайте! Кто-то из нас вражник! Где я? А том, это Оп, я никуда не, всё. Я не... <связывая> Талисман, <связывая> ой, -э -э браслетик <связывая> одного человека <связывая> нам помог. Все, пошлите. Пора прыгну? возвращаться. А, Диана, Только... срочно... Стоп, стоп, стоп, стоп. Дайте блок. Сейчас был. У меня есть песок и душ. Кто-то из э, нас. Тихо. А. Стоп, стоп, стоп. Иди. Помоги ему. Он снова прыгнул туда. Это кнопка. Вода. Один проход какой-то. А, а кто туда упал? Какой-то чел. Лу Ким. Все, а. можем уходить. А Кима вызвали. А мы уходим. Пока мы здесь ничего интересного не нашли. Мы Может, тут что-то Есть. Мы обратно возвращаемся. Ну да. Возвращать сидеть, постою, вас подожду. Ну Надо будет с тобой срочно. А какой еще? Так открыть тогда. Мне вместе с ним А падает. с чем вам назад? Ты что такое? Создал меня. А, ты же а? а а, не могу. Идти, идти, А что? я занимаюсь? А Ты что, вражник? Ты. Я? Ничего интересного, вы не нашли. Пора выбираться отсюда. Давайте. Смотрим. Вот он. Отсюда. Там... Но, видите, почему я <соспомжен> только что убрал Нуру. Я убрал. А. Ты Открывай. Нет, я все видел. У тебя шизам. Его убрать на расстоянии. Стоп! Вот идея есть. Смотрите, я же гений, ставь. Нет, там, вот там, вон там, вон там, вон там, давай... Да беспряж... а, там, еще кнопки от той локации. У меня еще вон есть. А, давай. И, ага. И, еще один. А, я ж могу дверь поломить. У меня же там, на там, Отойдите. Давай, Отойдите. Он сейчас дверь вон Отойдите все. Отойдите вон да? кто, смогу, кто там, вон там, я только что видела этого чела Талисман талисмануру. Да, а ч я-то? Да вот. Слушай, я думал, что мне... Да чё он надо от меня, господи? Тихо, сматываемся. Я согласен, Нет, стой! Мы все видели. Прилетел. Все, сматываемся. Господи, разафрини, я у вас видимо. Может мне показалось, что у тебя не видел. Нет, моя Ай, яй ай. О, спасибо то, что дети там друг друга доставали. Я тут причем. Потому что мы видели у тебя талесмана. Олег. Талесман есть. Ты убирал Нуру на моих глазах. Этот пусть там поспит. Ну-ка сюда лестницу ка верни. Пока мы ничего там интересного не нашли, но я ну, там думаю, потом что сходить оставим. одному. Но Мне кажется, там что-то было. Походу у меня. Не знаю, давай сходим ночью. Мне кажется, там под лавой что-то есть. Пойми. Тут, короче, такое дело. Я прослед. Mm -hmm. Мы ей талисманы шкатука, она вся осталась в городе Надо будет ешь. Mm -hmm. Приду женой. Mm -hmm. Давай.